Даем яйцам полностью высохнуть, а затем смазаем для придания блеска подсолнечным маслом. Вот и все. Красивые мраморные яйца на Пасху готовы. С наступающим праздником Пасхи!